Итак, сегодня у нас 24 ноября 2018 год и мы продолжаем цикл наших гостевых встреч на территории научно-креативной программы Иной Контингент Иной Контингент это пространство теории и практики проектного прогнозирования дизайна честного будущего У нас в гостях Знаменитый Леонид Шулимович Дубенский, член Союза архитекторов с колоссальным стажем с 1985 года, заслуженный архитектор России с 2010 года и житель города Уфа. Приветствуем вас, Леонид Шулимович. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Уютно ли вам с нами? Ну, у себя уже смысл вполне так. Так, вот по звуку поближе чуть-чуть тебе -чуть надо. Обрывается. Поближе надо. Да, вот досадно, если у нас помехи будут сказываться на записи. Но тем не менее, что означает для архитектора Дубинского честное будущее, хотелось бы. Задать первый вопрос. И насколько это Есть? понятие уместно для современной и будущей архитектуры. Честность в архитектуре. Немного об этом. Ну, ну, есть не очень. на самом деле, это в нормального человека. Это очень Вот с этим, честным, Так, у нас еще Продолжайте, продолжайте. Это заставочка. Это заставочка. Конечно. в Любой стране, Любой Любой ситуации человек. Любой человек. Любой человек. А, а, и, соответственно, человек это хочет... по-разному в, том, что... в, в Сегодня она в «Антинерстве», и вдруг выясняет, что там, есть у нас этот и «Антинерстве» не просто назвать слово <рес> <рес> <рес> заискована и Спасибо, но это нам Вот что честно Ну, хорошо. Такой проблемный посыл мы с вами заложили, теперь несколько, скажем так, о сущностях высокой материи. Это многообразие мира, его красота, палитра всех этих перспектив, в том числе, закладывается через, казалось бы достаточно ограниченную семичастную палитру основных цветов, семь цветов радуги, семь нот в октаве и такое великое многообразие музыкального наполнения нашего мира. А, а городская среда, вы, архитектор Дубинский, мыслимо ли вот в таких э, базовых канонах. Можете ли вы э, вот в блиц-режиме сформулировать эти семь мерностей, которые определяют идеальный образ вашего архитектурного мира, урбанистического мира? совместно употребляют термо но такое совпадение. мы знаем, что есть белые есть пружинские черные и синий, цвета отделяются какие переливы, Конечно, Если сюда это уже не помню. Есть еще Есть еще Есть еще кто-то, кто-то...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 Там, конечно, это, это очень равномерно. Продали? Наверное, да, это равномерно. То есть, главное, это урожай. Это урожай уже урожай. Это урожай уже Это урожай уже все остальное твор творят, все То есть, все это сравнимо. Мы... И, конечно мы же, если же... это... слышать... данных... мы dates... три... точно это три... Ну, прекрасно. Тогда кого бы Вы пригласили в свой Jam Station? Кто Ваши ученики, коллега? Ученики Вы примерите. Mm. Понимаете, знаешь, есть? Ученики могут, называться учить, и вот все такое. Да. Они, они есть. Есть. Много Да. есть. это Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Нет, мы сейчас говорим не о персоналиях, мы сейчас говорим о феномене ученичества, да, и мастера со своей школой. Так а выгодно ли сегодня быть умным учеником? Выгодно. Умным. что Чем это определяется? Ну, это... Ну, есть несколько идей, к примеру. Есть, к примеру, неделя. Ну, мы с этим недель. Ну, мы с Мы и а, в чем нуждается ваш а, ученик с большой буквы? А, какая теория, какая проектная площадка еще не создана для того, чтобы он смело и искренне создавал это честное будущее? Вы знаете, вот я могу на чуть-чуть по-русному повернуть. Когда я начинал работу в Киеве, когда начинал работу я считаю, что не очень приятно. Я просто, в я не верю и возможность творить, может быть, даже в каких-то более узких рамках. Алло, слышу меня слышим, да? Да, я слушаю, слушаю вас. То есть, конечно, мое кредо, в мастерской, это архитектура, это все-таки дело ну, не просто индивидуальное, хотя, конечно же, творец он индивидуален. Но в процессе творческом, в архитектурном творческом процессе участвует целый коллектив. Иначе... Сделать э, большую работу будет очень трудно. Э, Появляется в работе очень много различных направлений, нюансов, деталей. И все участники процесса, они полномерно считаются в нашем процессе авторами этого проекта. Раскепаживают свой план. Я понятно говорю, да? Ну, спасибо. Я тогда уточню. Все же для вас коллектив – это экипаж, это э, самодостаточный, состав, который способен в любых, в том числе нештатных ситуациях, вырабатывать ну, способы самообеспечения, а, удержания вот этой целостности? Или это все же некое, скажем так, построение близкое к, к армейскому, где... Как говорится, есть дирижер, есть исполнители. Вот это вот параллель все же. Давайте ее прорабатывать. Значит, джемсейшеновость джазовой культуре, которая позволяет каждому мастеру индивидуально раскрываться благодаря пониманию другого и опираться на его опыт, становиться на его плечи и видеть дальше. Вот я о формате такого идеального проектного экипажа хотел бы услышать? Если вы говорите э, о моей мастерской, то да, у нас все-таки оркестр. Конечно же, я руковожу этим процессом. Э, у меня очень хорошие ребята. Молодые, и не только молодые, среднего возраста, но с, с разным опытом работы. Но в первую очередь я опираюсь на их творческие способности на их творческий интеллект в какой-то мере. Они должны быть образованы хорошо знать э, все, все, что мы делаем, так или иначе, вы понимаете, проектируя э, медицинские объекты или банк, мы должны так или иначе ну, владеть определенным кругозором. Э, но руководитель, в нашем участке, я подчеркиваю, в нашем участке, руководитель – это руководитель. И все остальные, так сказать, Первые, вторые, третьи скрипки, они все подчиняются общему, чтобы, э, общей палочке, кладящей. То есть это оркестр. Ну так, хорошо, мы Ваши креда уточнили. Так есть и э, будет ли впредь в подобном э, стиле развиваться Ваша команда? Ну, покажет в том числе и время. Так я все же повторюсь с вопросом. А какие горизонты вам видятся в плане не только профессионального, но и личностного роста вашей школы? Вот чего не хватает? Давайте проблематизировать. То, к чему вы уже привыкли, то, что идет у вас по накатанной, этого не отнять. А времена иные. Уже другие темпы, другие, соответственно, реалии, другая, извините, система ценностей. Как к этому успеваете вы подстроиться? Чего не достает? Ну, вы ведь искренний человек. Попробуйте высказаться. Вот где затыки, которые сдерживают вашу, ну, в том числе, извините, конкурентоспособность. Я думаю, что проблемы... Ну, начнем все-таки с общих и глобальных проблем, проблем общества. Будем о них говорить, да? Мы будем говорить об этом как о социокультурном контексте, формирование которого, конечно же, является нашей совместной задачей. Педагоги... Глав... Самая главная проблема – это потребность, заказ, понимаете, да? То есть, э, что нам заказывают? К сожалению, сегодня нет настоящего заказа на хорошую, качественную продукцию. Это к сожалению. Что это такое? Вы знаете эту формулу? Быстро, дешево, красиво. Увы, да, это стало из, этого, из, этого, из этих трех вещей можно выбрать только две вещи только две вещи. Быстро дешево значит не будет красиво. Быстро красиво значит не будет дешево. И так далее, и так далее. То есть может комбинация будет. Ну но, да, к сожалению. Это... К сожалению, а у нас заказ именно такой. И не получается, не получается э, сделать то, что с одной стороны хочет заказчик, но с другой стороны у заказчика низко требование потому тому, что ты делаешь. При, э, при этом он хочет подсознательно. Конечно, он хочет сделать, чтобы это было еще и хорошо. Есть заказчики, которым это ну, не нужно. Они не хотят, им нужно сделать товар, деньги, товар. Леонид Шулинович, позвольте немножко на этом э, приостановиться да. и предложить небольшой, может быть, блиц-эксперимент. Проблема заказчик-исполнитель, она э, извечная. А Подошла ли циктура к такому рубежу, когда воспринимать уже вернее вот этот дуализм противопоставления, по сути дела, да? Есть э, заказчик, есть э, его подрядчик, который следует невнятно сформулированным проектным заданием и пытается его этого заказчика и лечить, и воспитывать по ходу. Ладно, я немножко о другом. Итак, э, возможно ли партнерство э, не за деньги, а по сути вот именно семантически содержательно, с, со своим так называемым заказчиком? Вот когда вы, э, извините, э, там стандартный пример, да, коттеджи, вот эти ранчи и так далее, ну, э, уже можно сказать брат-архитектор с этим несколько десятилетий уже знаком и подстроился. А вот когда мы создаем, вы создаете ну, какой-либо региональный объект, масштабный, со своим социокультурным ландшафтом, со своим укладом жизни. Вот здесь участие будущего обитателя этой среды в качестве постановщика задачи в том числе разработчика проектного задания, который включается в этот джемсейшн с вами. Вот такой образ, он вообще реален? Мы дозрели, мы заслужили уже такую фактуру взаимодействия? Вы вообще сейчас очень точно, очень точно описали ситуацию, да? Очень понятно вы все это сказали. И можно сказать, что, во-первых, возможно. И такое бывает. Часто, но бывает, что заказчика и Это, к сожалению, очень редко, но это бывает, бывает. Ну, мы заслужили право вообще этим обладать этим образом взаимодействия. Вообще, доколе можно. Может быть. Уже к прорыву надо, к такому, как. И вопрос правильный совершенно. Я могу ответить, к сожалению, наверное, может быть, термин заслужили или нет, не совсем верно. Не готовы. Вот это и есть такое. Нет, Знаете, не готовность это и есть возмездие, понимаете? Поделом да, нам. Понимаю. Помните Высоцкого песню: мне вчера дали свободу, что я с ней делаю. Вот именно. Вот, вот поэтому. Здесь разговор и разворачивается именно в педагогическую плоскость, ведь формирование этой благодатной среды, это же наша совместная значит, задача, не так ли? Да, ну мы не будем, я не буду гружать, что вот современное общество к чему-то не готово, вот были, были времена, Это, конечно нет, конечно нет. И мы знаем, что есть такие общества, где все готово, все давно организовано. Это, конечно, взаимоорганизующие вещи. Но, к сожалению, у нас, конечно же, все это достаточно, недостаточно а сильно разбалансировано. Когда вдруг появляются ну, действительно возможности, вдруг оказывается, что мы, э, ну, в какой-то мере не способны вдруг принять и сделать совершенно свободную вещь. Хотя я могу сказать, что есть архитекторы, я верю в это дело, которые могут в свободной, э, некислотной среде творить чудеса. И сейчас и у нас в даже не все, Хорошо, ну мы с вами большие такие, скажем, уже рамки задаем э, творческие жанровые. Э, возьмем, к примеру, театральный жанр. Вот понятие проектный театр, э, допустим, близко ли к тому, чем может воспользоваться современный э, и будущий э, урбанист-архитектор для того, чтобы разыгрывать? На этих сценах образы своего взаимодействия с этим искомым, вожделенным заказчиком в том числе. Вот там театр позволяет эту, мягко говоря, безрисковость да, осуществлять. Можно экспериментировать, можно моделировать, можно шлифовать этот диалог со своим будущим, скажем так, ну, не люблю слово потребителям, но в данном случае вот пользователем, юзером, Наверное, да. Вы вот знаете, я, может быть, даже не глубоко знаю, я конкретную работу приведу. Сейчас Дмитрий Винкельман работает над арт-квадратом. Знаете, наверное, такой процесс? Ну, вы иллюстрации нам какие-то под, э, подошлете, и мы попробуем их... Иллюстрации видео нету, потому что это делается, вот фактически проект делается в натуре. Конечно, они рисуют, конечно, они что-то делают для этого, но творчество идет просто одновременно с заказчика и архитектора. И есть, конечно, проблемы, есть иногда проблемы в ментальности одного другого. Понятно, что архитектор он, может больше знает, но при этом заказчик знает, что он хочет, может быть, не всегда понимает, как это сделать. Но вот когда вот эти вещи совпадают, или когда заказчик, говоря внятным языком, что бы он хотел, но при этом, при этом архитектор понимает, как это сделать, и заказчик доверяет ему, это вот просто идеально. Такое редко, но Ну, то есть бывает. мы о гармо гармоничности говорим, да. она-то, собственно, и не подведет, да? То есть... Э Петуха пустив во время музыкального исполнения, естественно, конфузишься сам и смутишь слушателя. Так и в артектуре, да, вот это вот либо есть гармония, либо она сбита, нарушена, и нарочито, мягко говоря, к ней привинчены какие-то бантики, которые только конфуз вызывают. Так вот, Конечно. это вот. Да. Вот эта гармоничность проектно-театральная, она представляется ли для вас как некая, ну, действительно школа мастеров? Ну, основа для вот нового образа такой школы? Понимаете, тут вот, отличие архитектуры от других видов искусства, это то, что в том, что ее не повесишь на стенку, ее не сделаешь, не переиграешь в процессе. Можно есть такие понятия, как лоузура, ну, ну, вот это термин. Да, вот, конечно. Конечно. То есть, когда вот, дается группе студентов или уже не студентов, надо сделать на такую-то тему сделать и Вот там эти вещи, да, конечно, возможно. Но, к сожалению, большая архитектура это дефакто, но к сожалению не так. Если уж ты сделал, перестроить, к сожалению, трудно. И кстати, вот это является во всем мире, ну, нет, во всем мире, конечно, ну, на Западе, в, в старых странах, в старом свете, это является э, абсолютно отрегулированным двигателем вот этих вот эти вопросов. Иногда появляются совершенно нелепые здания. Они через время сносятся. Ну художник там имеет право на нелепых. Есть... Есть проекты, есть гениальный эпатажный проект. Есть понятие такое тщательно продуманная хаотичность, понимаете? То есть, казалось бы, хаос, но тщательно продуманная. Вот понимаете, то, чего, к сожалению, пока у нас ну, под каким-то тем или находится, под запретом, творческим. в конце концов, мы даже, опять же, возвращаемся дайте нам свободу сделать такое, мы еще и не будем сделаем, потому что мы работаем. А потому что еще не умеем пользоваться этой предоставленной свободой, и мы ее вкусы еще не знаем. Вот, видимо, Да. Беда. Хорошо. Коллега, тогда подключим к нашему диалогу и зрителей. Какие вы бы хотели им адресовать свои не только пожелания, но и вопрошания? Вот... Как сделать вас привлекательным? Как вызвать интерес, желание включиться в ваш джемсейшн? Сформулируйте, пожалуйста, для наших слушателей и зрителей. Ваше На самом деле такой вопрос очень объемный, потому что среди этих зрителей есть зрители, которые потребляют эту архитектуру, ну, может, грубое слово, но каждый день мы идем по этим улицам, мы видим... Вообще архитектура, по большому счету, по-крупному, -по это подсознательное восприятие. Мы ее видим, мы ее подсознательно ощущаем. Но должны быть, конечно же, в городе какие-то эпатажные, просто супер объекты которые, ну, как точечки такие, изюминки расставлены по городу. Они могут не восприниматься людьми сразу, что это, о, так здорово. Они могут даже в чем-то раздражать, но при этом они должны быть сделаны талантливый, генеральный как хотите, но такие вот хотелось бы, чтобы люди э, ну, во-первых, включили архитектуру в свое, э, свой лексикон, чтобы они понимали, что это явление есть. А может достаточно... картину мира, уточню я, мировоззрение, коллега? Да, да, да конечно, конечно. Есть Сипаилова, который, ну, мы знаем, что кстати, как, какое-то участие я в этом начале принимал именно градостроительно-планировочно, делая эти микрорайоны, но, к сожалению, не удалось поучаствовать в, формировании в архитектурном форм, формировании цветов, потому что тотально были только панельные здания. На тот момент это был полигон панельного домостроения. И, понимаете, все, и мы, значит, в общем, мы не смогли сделать. И мы пытались сделать дать этому району статус экспериментального профилактика не получилось. Так вот, если человек все время живет в серой городской среде, к сожалению, это потихонечку, потихонечку влияет на его ощущения, на его стонус, на его состояние. архитектура – это такая же среда, может быть, и в такой степени случае, как воздух, вода и все остальное. Ну так, извините, о вовлеченности вот вашего искомого партнера подетальнее. Вот вы-то в чем хотите его убедить и чем привлечь на свое... Мы, мы же не можем звать на какие-то баррикады, дайте нам архитектуру. Да нет, конечно. Это формирование должно... К сожалению, это формирование далеко не всегда зависит от всего населения но есть люди, которые могут влиять на это вот я еще раз хотел бы вернуться я не знаю, в какой момент вы бы к этому вопросу, но в, наше, в руководстве нашей республики до сих пор до, до сих пор последние, может быть, 3-4 года слово архитектура не звучало вообще оно звучало как архитектура финансов понимаете, совершенно в другом смысле а как архитектура, архитектура, ну, архитектура она не звучала и поэтому я хотел бы, чтобы те руководители, от которых так или иначе все-таки зависит пакет э заказов, пакет решений э архитектурных э проблем, чтобы понимали, что, во-первых, есть профессионалы, и надо доверять профессионалам. Да, конечно, селекция профессионалов тоже должна быть. И расставлять кадры надо таким образом, чтобы все-таки даже руководящих кадр, которые принимают решения, принимают решения все-таки были профессионалы. Это вот важно. Ну, дай Бог хотя бы в первом приближении, чтобы в новом так называемом генплане развития УФы до 2030 года ваши э, призывы были услышаны и отражены. Уже само по себе это э, нас сплачивать, э, я спо думаю, э, способно. Ну что ж, будем мы понемногу завершать наш этот начатый разговор. Я полагаю, вы согласитесь с тем, что он э, достоин того, чтобы быть продолженным в последующих наших встречах. И напомню, что программа «Иной контингент» — это то же самое семимерное пространство, в котором одна из э, главенствующих э, не, унич... не ничтожных осей этой многомерности называется урбанизм и э, когнитивная архитектура, архитектура понимающая. Вот, собственно, сегодня мы и э, говорили с нашим гостем Леонидом Шуливовичем Дубинским о подходах к этому честному будущему, через думающую, понимающую архитектуру. С вами был координатор программы Инноконд Назим Сайфулин. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте эти наши материалы, оставайтесь с нами. До новых встреч! Спасибо вам большое, Леонид Шалимович! Спасибо вам большое. До свидания. Доброе.